Хорошо, какие причины закончить с ней встречаться? Первая. Постоянная физическая угроза. Вторая. Реальная возможность разбитого сердца. Третья. А... Упущенная работа. Четвертая. Ее сумасшествие. Пятая. Желание причинить мне боль. Шестая. напор эмоционального багажа такой, что Луи Том покуривает в углу. Седьмая. Ни одного поцелуя. Чрт! Потери! А, а, восьмая! Она рушит мою жизнь! А причины, чтобы встречаться с ней. Я люблю ее.